Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Ольга Павличенко. Я независимый партнер корпорации Фухоу. Я рада приветствовать вас на моем YouTube канале. Я благодарю вас за подписку. Как вы знаете, если кто смотрел мои предыдущие видео, я начала серию видео подкастов о по продукции корпорации ФОХОУ, которая входит в систему самовосстановления организма. Эта система состоит из девяти наименований продуктов. И вот сегодня мой рассказ будет об очень удивительном продукте: это препарат эликсир санцинь. Эликсир санцинь генеральная уборка вашего организма. В состав данного эликсира входит более десяти компонентов традиционной китайской медицины. Это травы, в том числе. Растение гель алоэ. Алоэ – древнейшее лекарственное растение. В сочных листьях этого растения содержится сок, обладающий целебными свойствами. Алоэ оказывает противовоспалительное, противовирусное, противогрибковое, бактерицидное и ранозаживляющее действие. Многие годы препараты из алоэ входят в лекарственные сборы при онкологических заболеваниях самой разной локализации. Имеются данные о выраженном эффекте алоэ при бронхиальной астме, ангине, боли в горле. В состав эликсира санцинь входит гриб гребенчатый. В народе его называют грибная лапша, львиная грива, борода сатира. В природе он редко встречается, а вот в искусственных условиях очень хорошо поддается культивации. Является деликатесом в странах Европы и Китая. Обладает выраженным грибным вкусом в перемешку со вкусом креветки. Гриб стимулирует клетки фагоциты, которые защищают организм от бактерий и вирусов, улучшает работу нервной и дыхательной системы, благотворно воздействует на кровотворение и потенцию, выводит радионуклеиды. Внимание ученых к этому грибу привлекли его противоопухолевые свойства. В нем есть пять различных полисахаридов, которые хорошо работают против рака многих органов – желудка, пищевода, кожи, печени, ротовой полости – а самое главное против рака поджелудочной железы, который очень плохо лечится современными методами. Гериций активизируют Т и Б лимфоциты, которые уничтожают чужеродные тела, в том числе раковые клетки. Гериции грибенчатый – гриб, который дал новую надежду многим онкологическим больным. Китайские врачи говорят, «Хочешь жить долго – держи кишечник чистым». Хочешь жить очень долго, держи кишечник пустым. Три основные функции эликсира санцин. Первое – это очищение кишечника. Второе – это очищение слизистых от токсинов. И третье – это очищение крови от жиров. Эликсир санцин незаменим при патологии желудочно-кишечного тракта. Очищает слизистые желудочно-кишечного тракта Очищает кишечник от старых каловых завалов, ну то есть каловых камней. Восстанавливает клеточный иммунитет. Способствует профилактике рака желудочно-кишечного тракта. Также эликсир санцинь растворяет камни и песок в желчном пузыре. Эликсир подавляет рост вируса папиллома человека, который вызывает злокачественное образование слизистой желудочно-кишечного тракта. Эликсир Санцин незаменим при сердечной патологии. Эликсир санцинь применяется при следующих заболеваниях. Это злокачественное образование. Меланома, саркома, рак поджелудочной железы, желудка, пищевода и других органов системы пищеварения. Болезни лимфы и крови. Это лейкозы, лимфома, лимфогранулематоз. Используется в комплексе с лучевой и радиотерапией. Дает хороший эффект в случае применения на последней стадии онкозаболеваний. Доброкачественные опухоли – это аденомы, простаты и гипофиза, кисты, полипы и так далее. Болезни поджелудочной железы, гинекологические заболевания, миома, мастопатия, воспаление придатков, эндометриоз. Его применяют при рассеянном склерозе. Эликсир санцин нормализует вес при ожирении. Является комплексной очисткой печени. Его применяют при заболевании почек. Это нефрит, пиелонефрит и заболеваниях мочевого пузыря. Также он очень эффективен при хронических гастритах, язве желудка или двенадцатиперстной кишки. При лейкемии как применять эликсир санцинь? Обычно рекомендуется принимать по 1-4 флакона три раза в день за 30 минут до еды. Но это всего лишь рекомендация, поэтому в каждом отдельном случае дозировка как бы устанавливается тем консультантам, который вас консультируют. При онкологии эликсир санцинь назначают по одному флакону утром и вечером. Еще один флакон, желательно бы, если бы человек употреблял на ночь. То есть вот такая схема для онкобольных. Здесь, конечно, очень важно не потерять, не упустить время. И большими дозами по флакону получается, что в день онкобольной принимает, в сутки принимает три флакона санцинь. Это будет очень эффективно при данном заболевании. Еще хочется сказать, для людей, у кого хронические заболевания, начинаем принимать с малой дозы и постепенно прибавляем и доводим дозу до 1,4, а далее уже и до флакона. То есть, ну, это опять же рекомендации. Дело в том, что... Человек, который начинает употреблять сразу большие дозы, возможно, будет диагностика, возможно это. Но не говорит о том, что у каждого это может быть. Но если при вот такой диагностике, когда повышается давление или когда головные боли начинаются, ну то есть то, что, что вот, какие-то симптомы начинают появляться, обязательно нужно снизить дозировку ну до 2-3 мл. Затем постепенно ее можно снова прибавлять. Давайте подытожим. Какое же все-таки действие оказывает эликсир санцинь на организм? Ну, во-первых, очищает печень, убирает воспаление, восстанавливает селезенку, убирает непроходимость желудочно-кишечного тракта, растворяет камни в почках, в желчном пузыре, в мочевом пузыре и кишечнике, снижает вязкость и густоту крови, устраняет 25 видов болезнетворных грибков, улучшает память, предотвращает доменцию, повышает иммунитет, является мощным противоопухолевым средством совместно с химиотерапией, растворяет и препятствует образование тромбов, замедляет процессы старения. Препятствует бронхиальной астме. Рекомендуется подросткам в период полового созревания. Как препарат, который снижает образование угрей, пигментных пятен и так далее. Эликсир санцинь. Это созданный в научно-исследовательском институте корпорации ФОХОУ уникальный рецепт для очистки организма. Эликсир санцинь – это жидкая фракция, более десятка наиболее эффективных очищающих трав и компонентов традиционной китайской фар фармакопеи. Эликсир санцинь эффективно выводит из организма токсины и яды, быстро очищая кровь, лимфу и межклеточную жидкость, активизируя работу выделительной системы, восстанавливая нормальный обмен веществ. Уникальный состав и яркое, быстрое действие продукта позволяют в короткие сроки плавно разрешить даже самые запущенные состояния. Дорогие друзья, если вам показалось полезным данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я желаю вам здоровья и до новых встреч! С вами была Ольга Павличенко.